Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня с реакцией на мармока. The Outer World баги, приколы, фейлы. The Outer World, я насколько знаю, это типа Fallout, только футуристического какого-то. То есть от, от тех же разрабов, причем. Ну тут наверняка как наверняка будут всякие баги. Как и в прошлом Fallout. Давайте смотреть. Что, что такого нашел мармок? Где-то здесь наша точка. А. Ну все, пора истреблять паразитов. Служба по решению всех проблем на месте. Так, напротив, навалять монстров можно ставить галочку. А это уже забаговал. Филя, ты в порядке? Тебелин, ты чё пушку там Феликс взял, а? Чё, не видишь, что у тебя с этой ноги уже подкашиваются? Здесь твари они капец на жирных змей наших смахивают. Да ну! Ребята, вызывайте бригаду. Кажется, я застрял в этой инопланетной а, застрял. скале. Я не сразу понял, что остановился. О, я выбрался. А, я застрял другой. Я О, сука. Разрабы мне полки в колеса вставляют. Я, мать вашу, все равно найду баги в этой игре. обдолбанное а, ущелье. Как нам на ту сторону перебраться? Если багов нет, значит, надо Ладно, их сделать. А да, мост будет. Смотрите, как я играю, а? С огнем. Смотри, смотри. Слушайте, я довольно прыгуч. Может, если мне разогнаться, я смогу перепрыгнуть, это ущелье. Я думаю, и нет. Я сначала сохраниться, естественно. Вперед, блядь! Я видел будущее, и у меня ничего не выбьет. Вовремя сохранился, ты. он бы сохранился над пропастью. Запустил бы и опять над пропустью. Пришлось бы перепроходить там всю игру из-за этого. Мы ну, с прошли сохранение. Welcome to London. Тум -тум -тум. Сюда, челять. Мы еще от одного не облутали. Так, что тут можно взять вообще? Опа. Тут у нас тихий час, что ли? Я не понял. Хм. Или вы просто очень уставшие, раз не слышали, как я перебил целый город? Вы в курсе, что вы тут последние живые? Видимо пол живые. Да им вообще все пахую я смотрю. Взгляните на нее. Спят в тулупах каких-то, как бомжары, бля. А, вы чё? не Сам, бот дарить. сам решил расстрелять спящих. Да и вообще насрать. Слышь, бля, мистер. Э -э... ты сигналы попутал. Я, я предлагаю честную дель. Ну как стал быстро? О, о. -о, -о. Я... я не секс предлагал. Ну да, ну да, я еду нахер. Абсолютно полностью. Почему я не умею так отключаться? Это же очень удобно. Подъем, стук. Ой. Мне кажется, разбудил выстрел в голову. Почему-то больше склоняюсь к тому, что он просто продолжает спать. Да хер с вами, Господи. Все, теперь все сдохли. Теперь полностью дошел. Да, не... я считаю, что бой был равный. Да, не спали, но тут же три на одного, блядь. Скорее будущее, тут опять лестницы, где эскалаторы. Но... Ты, ел, чё за проблемы, графические ты? баги. Э, это ты бабуешь, а... брат? У тебя что-то в жопе дергать? Это а, что а, за крыса-попугай какой-то? Опа, ты кто, сеньор? Банжур тебе в ебало, куда идем? А, работаем, обслуживаем кожаных говнодавов, да? Так ты им ничего не принес, хули? Что за обслуживание? Ну, организмы, что закажете для оральных утех, робот ждет. Если действие происходит в будущем, а, почему он на ножках? А не летающий какой-нибудь, сегодня? Не надо игнорить Педро, у него есть связи, сила на масках. Так, дай пройти. У -у -у. А здесь весьма не дурно. О, привет, зайка. Ты мое задание, ты в курсе? Эй, ты назад на два шага, я сотрудник лично. Ты бухарь, вот ты кто. Конченый алкаш. А, мне нужна Тут нет русскозвучиков, что ли? Только ключ, понятно, сейчас все будет. Здорово, спермобак, Мне нужна вся твоя водка. Я басосину на 0 децибел, пожалуйста. Просто <связь> дай мне бодягу. Я, пожалуй, так, возьму все. Давай, всасывай. Бутылку не сожри только. Ты что, все? У меня еще 9 бутылок осталось. А он уже сдулся. Из десяти. Так, мадам, вам сюда нельзя. Я дверь закрываю, здесь сейчас произойдет темное. О, ничего себе, даже не успел обернуться, он уже тут дрыхнет. Хм. На слабенький аватар оказался. Я так алкашей называю, Ават... потому что алкаши как аватары. Синие, блядь, и неуклюже. Валим, потому Да у нас уже есть ключ, ключ, ключ, ключ. А что у тебя в руках вообще? Блять, все нормально, это было в сценарии. Ключ, ключ, ключ, ключ. Ключ к успеху моему. О, а моему, вс послышно Майнкрафту. Веришь уебу, а? <звы> Зря так, не веришь. Сучки, у меня тут сверхважная стелс-миссия. Не дай боже испортить тут мне вс. Подам а к заключенным в тюрягу. Они вас там во все щели задудосят. Понятно? Все, Вот наша свободная кошка, в которой мы должны протиснуться. есть сука, да тут патрульные повсюду. все спиной к тебе? Я бы дома сидел. Палево, палево, палево. Все хорошо. И здесь еще один... Мармок арбит. без палево пройти не может. Быстрее, девчонки. Мы должны словить тайминг, пока он не развернулся. Успел? Просто еще чуть-чуть и мы бы попали. Сама беспалевность. Вы знакомы что ли? Давайте Бичес, быстрее сюда, кому Я, конечно, понимаю, что вы у меня мизя 80-го уровня и все такое, но мой пердак так-то за каме замечает. Вот, кстати, это наша миссия. Кларк, вскрыть. Нам надо вскрыть Кларка. О. У него в дристалище ключ. Мы, наверное, за ними и пришли сюда, да? Так-то... Ну что там, железные же трусы, что ноги. ли? Погодите, он что, настолько тупой, что ли? Эй! Привет! Че? Я у тебя ключ спиздил. А ему ну, ну, пофиг. Хокер, да. А теперь быстро-быстро гусиным шагом уползаем опять в эту нишу. Опа, патрончики. Патрончики всегда да. пригодятся. Давайте, женщины, быстрее тащите свое мясо ко мне. Прием, сюда я. А, ну да, вы же у меня тут самые умные. У вас тут своя стелс тактика, сука. Ну-ну. Я вас да. блядь, ненавижу. Давайте уже выберемся отсюда. Сядем на корабль. Ну кто-то же спалить мормок. Я тебя космос брошу. Осторожно, слева. Я же не думаю, что это будет канать всегда. Вам же рано или поздно не повезет, правильно? Вот тебе сейчас не повезет, чувствую. Что вас? Что, что вы расквахались, мисс? Не не смотрите на меня, меня тут нету. Уходи. Что я тут самый лысый, что ли? Вон стоят перед тобой две женщины, возьми. у них реагирует а, только и... на мормок, а на ботов им плевать. О, ну все, вам жопа теперь. А, она об нее споткнулась и пошла дальше. Ой, да идите вы нахуй, а? Аккуратнее, не свалитесь только. Побежали, побежали! О, вы что там, рожаете по дороге? Давайте без резких новостей, пожалуйста. Тем, так крикнул, как Я будто рожает. Я это слышу. Опа-ча, кем будешь? Нельзя понять, насколько свеж воздух на первопроходцы, пока не окажешься запертым в крошечном туалете со сломанной канализацией. Спасибо еще раз. Так, я понял, тебя кто-то запер в этом сортире. А мне что будет за спасение? Еще и грабить меня будете после того, как я оказался заперт в обосранном туалете, вот так вот... Ладно, сучонок... Хм, только все узнали мои Хорошо, вот все, что у меня есть достаточно, или мою обосранную одежду тоже заберете? Слушай, братан, не надо меня искушать, я все варианты <свят> рассматриваю. <свят> да это просто безумие, не надо было меня сюда приходить. <свят> <свят> ну вот ты вали <свят> на свое место, иди сюда. Да, 360 Опа, 70, да. Эй, ты говно свое забыл? Говно забирать будешь? Не. Будешь его говно? А ты? Ладно, дайте мне минуту тогда. А тебе оно ну, зачем? Как эпично повернулся. Привет, yeah, пацаны и девчонки. На этом все. Спасибо за просмотр. Здесь был грёбаный Мармок и The Outer Worlds. Увидимся в следующую пятницу, если депрессия не сведет меня с ума. Пока. Я, конечно, знал, что в тюрьмах плохо, но и настолько же. Коротко о моем первом дне Мармока в школе. Игрок, я провалился под гребтые текстуры, а потом меня просто выкинул из игры. Разрабы. Это всё аномалия! <связать> Это к чернобылиту. Эту. Девушка говорит, что ты у неё первый. Ты... ты <связать> <связать> глубоко. <связать> ну, мне ролик зашёл. Правда, маловато багов было. Ведь больше тут именно тупили сами боты. Есть, почему они не замечали ботов в Умармока? Вопрос проходили мимо. Это недоработка какая-то. А так, ну, монстров там мало. Там скорее какие-то инопланетяне даже не монстры. И, так, и тому подобное. Ну, не знаю. Ладно, если за Миряк, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, жмите не будь будь видео спать, группа, так подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. И до следующего видео.